Где же все-таки взять ту самую мотивацию, которая позволит успешно стартануть частной практике консультанту? Где найти ту те силы, те ресурсы, те резервы, которые не позволят остановиться в этом важном для многих из вас шаге? На связи студия эксперта Ольга Ашфина, продюсер для психологов-коучей. Сегодняшнее видео решила заснять для вас для того, чтобы определить, а что же все-таки нас мотивирует начинать свою частную практику? И могу сказать по своему личному опыту, а также по опыту многих экспертов, которые обращаются ко мне на консультации для того, чтобы продвигать свои услуги онлайн. Основными мотиваторами, конечно же, является желание самостоятельно вести свою деятельность, ни от кого не зависеть, быть максимально, быть максимально ответственными и в то же самое время независимыми. Я могу сказать, что многие из вас, конечно же, при рассмотрении варианта, не начать ли мне все-таки частную практику, уйти с работы по найму, ориентируются на мнение знакомых, на мнение своих коллег, которые уже успешно или пока еще, может быть, не очень успешно, но пытаются сделать первые шаги в частном консультировании. Обращайте внимание на свою семью, на своих близких родственников, ведь многих из вас действительно отговаривают, когда есть теплое там, насиженное местечко, когда действительно вы можете от звонка до звонка отработать и при этом получить законную заработную плату. Страхов, сомнений действительно много. Вы знаете, меня саму всегда мотивировали мои дети. Вот одна из них, благодаря ей, я в возрасте, когда ей было всего 6 месяцев, приняла решение и начала частную практику консультанта по продажам услуг. Меня всегда мотивировали мои дети, и если вас мотивируют ваши дети тоже, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Я буду знать, что я не одна такая мамочка, которая хочет реализоваться и делает это успешно. И сегодняшнее такое мотивационное видео, я бы хотела, наверное, чтобы вы досмотрели его до конца, потому что я хочу поделиться этой мотивацией с вами, я хочу сказать, что вы не бойтесь, потому что если у вас есть то самое предназначение, которое буквально на уровне инстинктов вшито в вас саму а именно помогать другим людям если этот инстинкт вас есть он вас не подведет он вам поможет и действительно вся вселенная откроет вам все окна и двери ну а я в свою очередь церена уличенная в студии эксперт всегда поможем вам сделать правильные практические шаги Иди! да вот Люба тоже говорит о том, что идите, идите, дерзайте, не бойтесь, смотрите на своих детей, прописывайте вместе с ними цели, которые вы ставите на свою частную практику. И в следующем видео я поделюсь с вами критериями, на которую следует обратить внимание тем экспертам, которые хотят начать частную практику, но пока еще не знают, достаточно ли у них ресурсов, на что обратить внимание, чего еще может быть недостаточно, а чего уже, возможно, в избытке, и уже давным-давно пора эту самую частную практику начинать. Так, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, и будьте с нами в студии «Эксперт». На связи была Ольга Ашпина. Пока-пока!